Прежде чем мы перейдем непосредственно к главной программе, если так можно выразиться, с сегодняшнего видеоролика, вначале вынужден сообщить, возможно, даже немного неприятную новость. Дело в том, что в процессе подготовки к созданию, собственно, данного ролика, к производству, я обнаружил, что еще во время создания ролика о первом этапе Монса, Италия 1988, мною была допущена ошибка, которые относятся к результатам нескольких пилотов. И эта ошибка так и прошла через все последующие обзоры, через весь цикл. Заключается она в том, что тогда в том ролике я сообщил, что Юрий Воронов доехал до финиша и финишировал, если не ошибаюсь, пятом. Да, речь идет о пятом месте. Тогда еще... В комментариях под этим роликом, если не ошибаюсь, в соцсети ВКонтакте один из тогдашних участников Александр Никишин еще прокомментировал, вот уже тогда стоило бы мне задуматься о том, что дал знать о том, что в конце этой гонки, уже вот на последних кругах, они, то есть, собственно, сам Александр Никишин и Юрий Воронов, они немножко допустили несколько нарушений, касающихся срезки трассы, и игра начала выписывать им за это автоматические штрафы в виде, ну, уже точно не помню, то ли проезд по ну то ли стоп-н-гоу, это плюс-минус одно и то же, и один из таких штрафов Юрий в итоге не исполнил. За это по достижению финиша последнего круга игра также выписала ему дисквалификацию, которая естественно тоже вступила в силу по отношению к общим результатам гонки, а я этого не заметил таким образом у нас сейчас теперь получается, что Юрий Воронов там 4 очка не набрал и это отражается на его очках в личном зачете и в общем-то и в кубке конструкторов тоже а также немножечко изменятся очковые копилки еще у двух пилотов, которые якобы, как я тогда сообщил, приехали позади него и вот давайте я вам сейчас покажу у вас сейчас появится на экране новый поправленный, зачет, поправленный личный зачет кубок конструкторов таким вот я красным шрифтом отметил те области которые у нас изменились таким образом получается что на протяжении всех последующих этапов у юрия воронова было на 4 очка меньше то есть кажется в последнем ролике я сказал дал информацию что у него их 90 а таким образом перед бразилией на самом деле у него их 86 и плюс одно очко Добавляется в личные копилки Алексея Ермакова и Виктора Каменного. Они тогда якобы приехали позади Ворнова, на самом деле впереди, соответственно, Ермаков пятый, Каменов четвертый. Также соответствующие изменения вносятся теперь и в кубок конструкторов, соответственно, у нас объединенный коллектив Минарди, а впоследствии, которая превратилась в торо имеет тоже теперь на 4 очка меньше, потому что Юрий Воронов в Монце именно за Минарди выступал, а Макларен, это, соответственно, Ермаков и Лотус, за который тогда ездил Каменов, получают на 1 очко больше. Как видите, это привносят за собой некоторые небольшие, но, тем не менее, изменения. Ну и, соответственно, хотел бы я поблагодарить Юрия Воронова, Алексея Ермакова и Александра Никишина. Вот Независимо друг от друга, но, тем не менее, как бы вместе и в совокупности они помогли разобраться в ситуации, понять, что случилось и почему, что тогда произошло. Спасибо за помощь. Ну а теперь, когда мы внесли эту ясность, давайте, собственно, перейдем к главному событию этого видеоролика. Это Гран-при Бразилии 2008, 18-й предпоследний этап. Как обычно, прежде чем мы перейдем к обзору этих событий, небольшой ликбез о трассе. Автодром имени Жозе Карл Сапасе, более известный как Интерлагос, что в переводе означает «между озер», расположен в одноименном пригороде Сан-Паулу. Поблизости от двух искусственных водохранилищ. Он был построен и открыт еще до Второй мировой войны и принимал у себя самые разнообразные авто- и мотогонки. Пока в 1972 году сюда впервые не приехала Формула-1. Продержавшись в календаре чемпионата 8 лет, трасса затем была реконструирована и уже в более привычном нам виде вернулась в F1 начиная с 1990 года и ежегодно принимает у себя Гран-при Бразилии и по сей день. Интерлагос это прежде всего захватывающие гонки в любую погоду. Разряженный воздух на высоте примерно 750 метров над уровнем моря, вечно качковатый и ухабистый асфальт, Относительно нетипичное направление трека против часовой стрелки, непростые поиски компромиссов в настройках болида между медленными поворотами на втором секторе и скоростных участках на первом и третьем, неистовая торсида и, конечно, близлежащие фавелы с неповторимым колоритом и сопутствующими нищетой и высоким уровнем преступности. Богдан Калашевский отмечает третье подряд выступления за Торо Росса третий в сезоне пол позиций. Второе лучшее время неожиданно показал Никита Богданков вновь на Маклароне. Далее бывшие напарники по Феррари Юрий Воронов и Дмитрий Загоруйко. Последний в этот раз решил составить компанию Калашевскому в Торо Росса. Третий стартовый ряд поделились с минимальным отрывом Ермаков и Плешков. Макларен и Феррари соответственно. Последние позиции в основном отмечены приятными и неожиданными камбэками. Покинувший было чемпионат после Австралии 2003 Александр Алешин решил вернуться и стартует седьмым на Рено. Далее Кирилл Именин на Хонде, а пропустивший две последние гонки Евгений Баринов замыкает решетку за рулем Уильямса. И, наконец, восемнадцатый этап чемпионата почтит присутствием Илья Моисеев, один из организаторов чемпионата, в последний раз выступавший еще на этапе в Аргентине 98, и далее отошедший отдел. Богдан Холошевский даже предложил задержать старт гонки на 15-20 минут, чтобы при Познившийся Илья смог на нее успеть, что, впрочем, не вызвало резких возражений у других пилотов. Но в бой свою Тойоту Моисеев поведет лишь из боксов, поскольку на квалификации он не присутствовал. Уже на финише этого гран-при Холошевский может оформить титул досрочно. Для этого он должен выиграть гонку и надеяться, что Воронов не сможет приехать вторым. Также Богдану будет достаточно второго места, если Юрий финиширует не выше пятого. Третьего места, если Юрий будет седьмым или ниже – Четвертого места, если Юрий закончит гонку восьмым или хуже. И, наконец, если Воронов не сможет набрать очков вообще, Богданов вполне устроит и пятое место на финише. При любом ином раскладе их борьба продолжится в Сингапуре. Старт. Богданков и Воронов срываются с места намного лучше. Они сразу проходят Холошевского, а тот, в свою очередь, вынужден отбиваться от Плешкова что ему в итоге с трудом удается. Далее за Плешковым загоруйка, Алешин, Баринов, Иминин и Ермаков. Последние двое, впрочем, вот-вот поменяются местами. Плешков атакует Холошевского, но безуспешно. В свою очередь это подставляет Антона под атаки Загоруйка, который жаждет вернуть себе четвертое место. Перед Пиньериньо какие-то проблемы у Богданкова, Воронов и Холошевский его тут же проходят. В этой суматохе Загоруйка бросается в атаку в бику Депату и ломает Плешкову переднее антикрыло. Естественно, Антону теперь предстоит внеплановый ремонт. Моисеев без проблем покинул боксы и начал гонку. Теперь он единственный, кто уступает Плешкову. Гоночный темп Алешина пока оказывается заметно ниже, чем у большинства стартовавших позади него. Первым на стартовой прямой Александра атакует Евгений Баринов. На прямой Рето Апоста то же самое пытается проделать и Ермаков, но пилот Рено в достаточно грубой манере закрывает калитку. Оправившись после не самого удачного старта, сейчас Холошевский уже вовсю атакует Воронова за лидерство в гонке. Чуть подаль, за их борьбой, наблюдает Загоруйка, опередивший Богданкова. Резко и на грани фола, Богдан ныряет на внутреннюю траекторию в Пиньериньо и оттесняет Воронова на второе место. В Бику де Пато и далее лидер Феррари уже ничего не может сделать. За кадром Ермаков тоже смог пройти Алешина и даже начал отрываться. А вот у Кирилла Именина пока не получается провести успешный обгон. Пусть и не по своей воле Моисеев становится катализатором нового сюжетного поворота в борьбе за победу в гонке и чемпионате. Догнав Илью на круг, Хлашевский все в том же пингеринье неожиданно просто врезается в Тойоту и лишается антикрыла. Воронов снова первый, а Богдану лишь остается по пути в боксы в полной мере прочувствовать степень иронии. По сути, именно ради этого он уговорил участников задержать начало гонки. По итогам пидстопа лидера Торороса опередили все, кроме Моисеева и Плешкова. Очевидно, пребывая не в самом добром расположении духа, вылетев как ошпаренный из боксов, Богдан тут же играющий проходит именина в Субигуду-Лагу. С его пути на этот раз сильно заранее спешит убраться Моисей. Вдобавок его Тойота, похоже, тоже была повреждена в инциденте, хотя в боксы Илья пока не заезжал. За кадром Загоруйко уступил второе место Богданкову, а теперь Баринов пытается отобрать у него и третье. Несмотря на уверенную атаку по внутренней траектории, Дмитрий каким-то образом пока смог отбиться. Не может похвастаться подобным Алешин, мимо которого Холошевский проезжает еще в Субиды Дубоксес. Кругом спустя, уже успев пропустить и Именина, пилот Рено в том же месте подвергается атаке Плешкова, но на этот раз по внешней траектории, куда более рискованный, но не менее успешный маневр. Алешин теперь лишь девятый и предпоследний. А вот Антон не останавливается на достигнутом и парой кругов спустя, в субида лагу отнимает седьмое место у Именина. Алексей Ермаков, обнаружив у себя на хвосте Палашевского, предпочел вообще не сопротивляться и, словно круговой, уступил дорогу. Возможно, это оправданно. Богдан сейчас быстрее всех. К тому же Феррари лидирует. Макларену важно тоже набрать очки для Кубка Конструкторов. Продолжаются проблемы у Моисеева. Сейчас он едет без переднего антикрыла. Баринов за кадром все же смог одолеть загоруйка, к Дмитрию тем временем стремительно приближается напарник. Однако в начале очередного круга, когда пилоты только-только достигли отметки одной четверти общей дистанции, Калашевского сразил очередной дисконнект. Четвертая подобная неудача в сезоне и третья за последние пять гонок серьезно бьет по шансам Богдана в чемпионате. В Сингапур лидером в личном зачете, похоже, приедет уже Воронов. Ну а сам Юрий тем временем в боксах. Кругом ранее здесь был и Богданков. Оба они, похоже, идут на тактике трех стопов Никита выехал обратно на трассу позади Именина. Юрий вернется позади Загоруйка, а в лидеры выходит Евгений Баринов. Моисеев все же сходит, и эта гонка становится для него последней, испытывать удачу в Сингапуре или я не стал. В отсутствие главного соперника объективно быстрейшим на трассе остается Воронов, и он не собирается ждать, пока его соперники тоже поймут в бокс. Кинул Алёшин. После схода Моисеева Александр и так ехал последним, так что ничего не потеряет на этом, кроме времени. Также за кадром там побывал и Ермаков. Когда на пит-стоп едет Иминин, он становится свидетелем остановки также Плешкова и Баринова. У Евгения при этом возникают какие-то проблемы, и виртуальные механики обслуживают его так долго, что даже Кирилл, не говоря уже об Антоне, выезжает раньше. Заминка отбрасывает пилота Уильямса на последнее место. Точнее, оно стало последним после схода Алешина. По отсутствующему антикрылу очевидно, что причиной этого стала какая-то авария в исполнении Александра. Также побывав на дозаправке, Загоруйко вновь оказался позади Богданкова, но теперь к нему потихоньку приближается и Ермаков. Несмотря на неплохую скорость, Баринов после проблем на пидстопе теперь еще и становится круговым. Ермаков перестал догонять скоро Росса и даже наоборот, подпустил и позволил опередить себя без боя Плешкову. Что-то уж слишком Алексей осторожничает. С другой стороны, когда Антон начал атаковать уже Загоруйка, активная оборона и пара попыток контратаки тоже не помогли сдержать пилота Феррари. Как ни пытался Богданков оторваться на достаточное расстояние от Загоруйка, а после второй остановки все же вернулся не впереди, а позади него. И даже несмотря на эту ошибку Дмитрия в дулаго Никита пока ничего не может с ним сделать. Атака в С. Дуссенна тоже не приводит к смене позиции между пилотами. Зато они оба как минимум временно проходят Клешкова, который возвращается с финального планового пидстопа на четвертое место впереди Ермакова. Кругом спустя Богданков снова атакует на стартовой прямой, теперь по внешней траектории. Но сочетание обороны Дмитрия и собственной ошибки вынуждает Никиту немного прогуляться в зону безопасности и потерять время. Именин, будто спохватившись в последний момент, заезжает на пидстоп. Еще до этого он пропустил Баринова, который в свою очередь сейчас намного ближе к Ермакову и, возможно, скоро попытается его атаковать. В этот раз э, смог обратно сократить то отставание, которое он получил, э, ошибившись э, в первом повороте, и на этот раз он пройдет, скорее всего, нет. Загоруйка контактно сопротивлялся. Если мне позволить такое выражение, но здесь он, э, видимо, ошибся и был опять контакт. Ну совсем уж грубо. Ух как! Ой -ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой! Вот за это можно и протест подать на самом деле и в Ферадуре машину повело, развернуло, бросила в неуправляемый занос и со всей скоростью бросила об стену. И так уже получив сильные повреждения, Никита продолжает врезаться в стены, но в конечном счете все же добирается до гаражного переулка, попутно откатившись на последнее место в гонке. В боксы за ним отправляется Евгений Баринов. Еще более рискованно, чем недавно именин, на дозаправку заезжает загоруйка. Разделительный барьер был очень близко. Дмитрия опережает обратно плешков. Выехав уже за спиной у Воронова, Дмитрий не пожелал долго оставаться в статусе кругового и начал атаковать лидера гонки. Как ни удивительно, Юрий, возможно, случайно, либо же в порядке осторожности, уступает дорогу. Похоже, виртуальным механикам Макларена удалось неплохо подлатать болит Богданкова. Никита все еще едет последним, но в довольно бодром темпе и без новых аварий. Тем временем Воронов выезжает с третьего и последнего пидстопа. Баринов довольно долго ехал в 5-6 секундах позади Ермакова, но сейчас вдруг прибавил. Догнал и успешно атаковал Алексея в субиде дулагу Хотя в этот раз пилот Макларена явно не стремился просто так уступать позицию. Кирилл Именин внезапно останавливается на траве справа на рето Апоста, и после небольшого перерыва не менее внезапно продолжает движение на обычной скорости. Довольно странный момент. Готовясь пропускать на круг своего недавнего обидчика загоруйка, Богданков внезапно перемещается влево и ударяется об стену, лишаясь переднего крыла. Возможно, Никита просто на что-то отвлекся. За пару-тройку кругов до финиша произошел, пожалуй, самый резонансный инцидент гонки. Сначала Именин ошибся на выходе из Джунсао, и его Хонду закрутило. К месту разворота тем временем подъезжал Плешков и, несмотря на некоторые попытки разъехаться в разные стороны, пилоты все же сталкиваются. Лишившись антикрыльев, оба спешат в боксе. Хотя действия Антона при попытке увернуться могут вызвать некоторые нарекания, Кирилл виноват в столкновении куда больше. По правилам он должен был убедиться, что никому не помешает, прежде чем пытаться вернуться. Тем более, что Плешков обгонял его на круг, а не в реальной борьбе. Пилот Феррари лишается второго места, сама Скудерия, столь нужного дубля, а Антона успевают пройти Загоруйка и Ермаков, вновь опередивший Баринова. Причина проигрыша Евгения кроется в, увы, традиционных для этого пилота проблемах с тормозами в финале гонки. До финиша, однако, он доберется. На более свежей резине Воронов догнал Загоруйка, и сейчас даже при всем желании Дмитрий не может сопротивляться обгону на круг. Теперь круг и больше Юрию проигрывают все. Раздосадованный Плешков догнал Ермакова и пытается отбить обратно хотя бы нижнюю ступень подиума, но пока что тщетно. Даже после небольших ошибок в поворотах Ларанджинья и Пиньериньо, лидер Макларена остается впереди. Юрий Воронов выигрывает Гран-при Бразилии 2008 в Фок Fog Back in History. Эта победа – пятая в сезоне лично для него и третья за Феррари. Вдобавок Юрий выходит в лидеры чемпионата с преимуществом в 4 очка. Гермакову все же удалось сдержать Плешкова позади и замкнуть подиум. Расстроившись, Антон с горяча разбивает свою Феррари сразу после финишной черты. And that, well done Sonchan. Who oh, is the daddy of Brazil? Well done son, great! Помимо тройки лучших и Плешкова, довести свои машины до финишного флага смогли также Баринов, Именин и Богданков. Последние двое не успели догнать пилота Уильямса, даже несмотря на отказ тормозов у Евгения. Преждевременно покинули гонку по разным причинам Александр Алешин, Илья Моисеев и Богдан Холошевский. После горячих и местами довольно грубых с обеих сторон дискуссий с Плешковым, Именин за аварию с ним получил предписание стартовать спидлейна и условную дисквалификацию на этап в Сингапуре. Как уже было сказано, перед финальной гонкой чемпионат возглавил Воронов с четырьмя очками преимущества. Ермаков не просто стал третьим в гонке, но и благодаря своей фирменной выдающейся стабильности теперь опередил Алексея Опарина на одного очко, а значит в отсутствии своего товарища гарантировал себе и бронзу по итогам сезона. Также улучшить свои позиции в личном зачете смогли Загоруйко, Баринов и Богданков. Принципиальных изменений в Кубке Конструкторов нет. Феррари отыграла несколько очков у Макларена, но для победы им нужно отыграть в Сингапуре еще 11, а это будет проблематично. Торо Росса теперь всего в трех очках позади Уильямса в борьбе за четвертое место. А при очень сильном везении коллектив из Фаэнса сможет побороться и с Рено за третье место, хотя для этого придется отыграть еще 4 балла. Ну а в следующий раз мы с вами наконец-то увидим концовку, долгожданный финал. А чем же все это наконец закончится? Его ареной станет Гран-при Сингапура 2009. Да, может быть, не самая запоминающаяся гонка из реального чемпионата Формулы 1 2009-го, но так уж вышло, что была выбрана эта трасса. Я в самом первом ролике в прологе об этом говорил, почему так вышло. Ну и, может быть, в следующем ролике тоже об этом немножко поговорим. А именно Сингапур станет местом, где все решится. Кто же станет чемпионом, сможет ли Макларен удержать свое лидерство в Кубке Конструкторов. Все это мы узнаем с вами в следующем видео. Ну, а на этом, пожалуй, все. Как обычно, напоминаю в конце, что всякие полезные ссылки и прочая информация находятся внизу под видео на ютубе, в описании. С вами был Богдан Холошевский. Спасибо за просмотр. Скоро увидимся. Пока!